Вот никогда не уговорить меня делать такие дизайны гель-лаками. Аэрограф упрощает и ускоряет этот процесс в несколько раз. Итак, сделаем что-нибудь яркое, летнее и бомбезное. Поехали! Для фона я взяла ярко-зеленовый неон. Вы можете взять и ярко-желтый, ярко-розовый. Все будет смотреться очень круто. Далее нам понадобятся трафареты. Такой дизайн круто будет смотреться с какими-то удлиненными листьями, ветками. Аккуратно снимаю трафарет и наклеиваю его на ноготок. Дизайн будет в несколько слоев, поэтому нужно сразу представить, что в первом слое у вас будет 2 или 3 листа в одном тоне. Поэтому располагаем, чтобы остались места для этой же веточки еще в нескольких положениях. Окрашиваю темной черной краской, но припыляю слегка. Создаю как бы теневой рисунок. И хаотично располагаю этот лист за... снова. И также затемняю в таком же сероватом тоне. А теперь представьте, я присмотрелась и первое расположение мне не понравилось. И что я делаю? С Салфеткой безворсовый с обезжиривателем стираю первую веточку, потому что буду располагать несколько иначе. Мне показалось, что веточки смотрят друг на друга. Это не совсем асимметрично. Хочется какого-то хаоса. Теперь приклеиваю трафарет и создаю второй слой сверху дымчатых листьев. И они уже будут более яркие и насыщенные. Я смешала с черным цветом фиолетовый, чтобы он был более холодный. Иногда с одним трафаретом и одним цветом краски можно создать очень интересный дизайн. Пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы в комментариях. С удовольствием буду отвечать, ведь вы помогаете делать мой канал интереснее.